Вот наконец-то заработал, заработала камера и мы видим два прибора амперметр-вольтметр система контур 1 система старая, надежная как как Советский Союз значит, ну тут ничего не скажешь значит, разрабатывалась видимо под серьезные технологические какие-то задачи и от этой системы осталась одна коробка с названием мы это все переоборудовали и поставили да. значит всю нашу начинку компьютер система управления э, сиси, э, драйвера не будем показывать как это у нас тут но как как смогли так и сделали значит я считаю что в принципе это выглядит не так уж и плохо для сказать, для наших технологических и финансовых возможностей всем спасибо Никите буду и Александру. Александр, как твоя фамилия? Александр, который провел практически от нуля весь, свой, весь вот этот монтаж.